Несколько лет назад мне делали операцию, во время нее мне приснился сон, что я двигаюсь по каким-то цветным столбам. Куда и как это происходит, я не понимаю, даже не знаю, кто я или что я. Сон был настолько ярким, что я помню его четко и сейчас. Как потом оказалось, что операция проходила сложно и меня не могли вывести из наркоза. Ответьте, пожалуйста, что означает этот сон и сон ли это? Это состояние фир. А вот что такое состояние эфир это состояние, которое нажив, называется между жизнью и смертью. Когда человек умирает, его сознание движется в обратную сторону. Как бы время идет в обратную сторону. Вот смотрите, мы родились, и у нас отчет времени начал идти грубо в сторону добавления дней. Когда человек умирает, то его а, сознание начинает двигаться в обратную сторону к моменту рождения. Когда человек Засыпает, то он проходит состояние, как бы переходя в состояние астрала, которое доказать невозможно, это как бы понятие эзотерическое в большинстве своем, то он начинает проходить следующий этап. Он должен отвлечься от этой жизни и перейти в жизнь астральную, где время движется назад. Но при переходе он должен пройти безвременный участок. Этот безвременный участок... Он обычно отрезает человека, и он не помнит, как он заснул, и не помнит, как просыпается. Вот это сознание, или безвременный участок, называется сознанием Бога, или элементом фира, обнуленное состояние. Вот человек считает, что это состояние неважное, а на самом деле оно самое Большое. Если рассматривать это все с позиции гамбургера, то наша жизнь это тонкий листочек, и наша смерть и после, после того, когда мы в смерть приходим и там находимся или засыпаем, это тоже тоненький кусочек колбаски, а между ними огромные бесконечные пространства толщиной в небо и космос. И мы вот входим в это и перелетаем сразу же в другой кусочек. Ну и когда человек, допустим, во время сна или во время, или во время вот такого сна, который присутствовал во время операции, то вы не могли войти в мир смерти и не могли находиться в мире жизни. Вы находились в процессе фира, а вы находились фактически в теле Бога. И тело Бога, как известно из буддийских книг, обычно имеет радужный свет. Именно поэтому, находясь вот в этом состоянии эфира, вы чувствовали внутреннее состояние бесконечного радостного волнения, состояние благости, о котором не можете забыть, и видели бесконечные картинки радужного тела самого настоящего Бога. В этой энергии вы находились. Все в порядке.